Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир, создавший своей несравненной идейно-теоретической деятельностью и выдающимся руководством блестящий образец строительства социализма, посвятил всего себя делу приумношения богатства и могущества Кореи, делу счастья народа, делу осуществления самостоятельности человечества. Жизнь Кимчаныра, посвященная самоотверженному труду на благо людей, была подобна пламени. Однажды он сказал, что было бы хорошо, если секунда станет часом. Тогда удалось бы сделать больше дел для родины и народа. Дорожа каждой минутой, он всегда напряженно работал, отдавая делам всю свою душу. Великий руководитель отмечал, «Если есть на свете всемогущее существо, то это не что иное, как народные массы. Силы отдельного человека имеют предел, но силы народных масс неисчерпаемы. Веря в народ как в небо, он и поклонялся ему как небу. «Если народ пожелает, — говорил Ким Чен Ир, хоть звезду достань с неба, хоть на камне цветы вырасти. Таков был высокий смысл его любви к человеку, такова была его воля. Он посещал и глубокий подземный забой, где падают капли воды с потолка, шагал и по ухавистым полевым дорогам. Во всех уголках страны оставлены немеркнущие следы руководства Кимчаныра. Это промышленные предприятия и сельхозкооперативы, воинские части и рыбацкие поселки, школы и детсады. Его любовь к социалистической родине и народу, говорил Ким Чунин, была пламени огня. Его самоотверженность в служении делу при богатства и могущества отчизны, ее процветание, счастье народа, исходило из абсолютной веры в свой народ, незыблемой веры в правоту социалистического строя и победу дела социализма. Кемченирский патриотизм тем более горячим проникновением, что он пронизан любовью к будущему. Этот взгляд шато выражен в лозунге «Живи сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра». Делай хотя бы одно дело, но безупречно, чтобы и в далеком будущем грядущие поколения наслаждались богами содеянного. Пусть даже твое поколение при жизни не успеет этого почувствовать. Ким Чуныр отметил, что он с оптимизмом преодолевает любые трудности в работе, представляя себе, как народ будет наслаждаться плодотворной и счастливой жизнью на вечно процветающей земле социалистической родины. Ким Чен Ир руководил страной в дни суровых испытаний, когда решалась судьба Кореи. Встав у руля борьбы за защиту социализма, он начертал грандиозный проект строительства могучего и процветающего социалистического государства, мудро направлял дело его реализации. Сердцем восприняв его слова, трудящиеся страны совершили выдающиеся чудеса. Благодаря энергичному руководству Кимчиныра по преобразованию природы, все земельные угодья страны были упорядочены, как и подобая земле в социалистическом государстве. Он десятки раз посещал места работы и решал все возникающие в строительстве вопросы. Во многих районах страны были построены самотечные водные каналы и гидроэлектростанции. Сёла приобрели имидж социалистической феерии. Теперь люди смогли наслаждаться жизнью на своей земле, в корне изменивших собственный облик. Под пристальным вниманием великого руководителя выросло множество новых предприятий тяжелой и легкой промышленности. На высоте требований нового столетия были реконструированы уже имевшиеся предприятия. Везде воздвигнуты великолепные монументальные творения, способствующие процветанию социалистической Кореи и созданию счастливого будущего. Жизнь товарища Кимчиныра была славной жизнью выдающегося человека, совершившего немеркнущие подвиги ради партии и революции, ради Родины и народа, ради победы дела социализма. придуманный Ким Чи народ Кореи, неизменно продолжает революционное дело Ким Ыра, который вечно живет в сердцах корейского народа и в сердцах всего прогрессивного человечества.